Так, продолжим с вами о психической энергии, чтобы приблизиться к миру огненному, человеку надо пройти много ступеней развития, вспоминать в себе огненное тело, то есть Высший манас. А вот Высший манас это как раз то, что человек накапливает для своей вечной бессмертной жизни, то, что человеческая манада собирает вокруг себя. Вожжение центров, то есть когда центры человека начинают работать, как говорят, полную силу, знаменует определенная ступень формирования огненного тела. Из глубины веков, во всех религиях, в светлых учениях, великие космические учителя указывали земному человеку, какие качества он должен в себе воспитывать, каков должен быть его нравственный облик. Без утверждения высоких качеств духа нет созидания, нет накапливания психической энергии в чаше, в чаше вечных накоплений. Она там накапливается в виде кристаллов. Но вы знаете, что всякая энергия это одновременно материя. А раз материя, то, стало быть, она может принимать вид каких-то предметов там или в том случае кристаллов. Без накопления энергии в чаше не начнется движение кундалини. А, как вы знаете, кундалини это громадный запас энергии у каждого человека. Этот запас находится в основании позвоночника у каждого. Так вот без накопления энергии в чаше движение кундалини, то есть энергии по позвоночному столбу и открытие высших центров сознания не произойдет. Раз так, то не будет формирования огненного тела. раз нет огненного тела, то мы, естественно, не будем иметь сознательности. Скажем, в тонком мире, в огненном мире, только здесь, вот, в физическом мире, какую-то сознательность мы будем иметь. Устойчивость и постоянство качеств – это устойчивость и постоянство накопленных энергий ну вот, скажем, взять огни, то есть энергии любви, преданности, твердости, мужества, устремления, бесстрашия, а также энергии всех прочих духовных качеств, то можно увидеть, что отсутствие качеств духовных, отсутствие этих светлых энергий указывает на полную невозможность приблизиться или войти в высшие сферы Невозможно приблизиться к осознанию высших миров, к осознанию огненного мира. Поэтому утверждение в себе светлых высоких качеств как раз и будет утверждением ступеней огненной лестницы духа, ведущей в огненный мир. А каждый человек пришел именно оттуда, как ему надо туда вернуться. Формирование качеств Духа как раз есть формирование духовности человека. Что это за качество Духа? Что такое формирование духовности? Вот все эти вещи нужно человеку изучать. Для того, чтобы что-то в этом плане делать. Кто будет делать? Кто в человеке этим будет заниматься? Именно его ментальное тело а также тонкое тело. В отличие от высоких качеств духа, астрально животные вспышки эмоций, свойственные животным и неразвитым людям, характеризуются проявлениями на противоположных полюсах. Астральные вспышки животных эмоций. Мы это постоянно с вами наблюдаем в жизни. Наблюдая эти колебания человеческой природы, народная мудрость говорит «От любви до ненависти один шаг, там, где смех, там и слезы». Это всем наверное, знакомо, да? Вот там, где от любви до ненависти один шаг, что это за любовь была? Это, знаете, такая низменная животная форма любви. У животных то люблю, то грызу потом. Поэтому вот такая любовь, астральная любовь, А астральное тело это то, что осталось у нас от животной жизни, от жизни в животном царстве. От этого астрала нам надо избавляться. То есть этот проводник надо ликвидировать. А ликвидация стоит в чем? Не в том, чтобы взять, так сказать, там лопаты и выбросить куда-то и закопать. А нужно этот принцип утончить до такой степени, чтобы он, как говорят, исчез. Так вот любовь такая, после которой ненависть, как говорится, стоит на один шаг. Вот это астральная любовь, низменная форма любви. Сегодня люблю, завтра убью. Сегодня смех, потом обязательно слезы. Это стало бы человек живет именно своим астральным принципом, сознание его находится там. В астральном принципе сознание пребывает. Потому что если сознание поднимется выше, то уже там ситуация будет несколько другая. Там, где находится сознание, по тем законам оно и живет. Астрал живет и питается изменчивостью своих переживаний. Сжигая в каждом таком скачке ценнейшую психическую энергию. То есть, астрал – это, по сути дела, самый страшный враг, который вообще где-либо есть для нас, наш собственный астрал. В окружающем мире нет такого врага. Почему он самый страшный для нас? Потому что, если мы ему отдаемся, от него все беды, При притом самые страшные беды, как раз нам астралы создает. То есть, вот это… Животная оболочка, если дать ей власть, она такое тут устроит. Мы уже видим, к чему астральщики привели нашу планету. И в основном мужики. Это их преступление. Знаете, что они творят? Планета на грани уничтожения. И вся жизнь на ней. Ну, того же атомного оружия сколько накоплено. Жизнь можно уничтожить там. 20 раз уже этим оружием. И атомным, и водородным, и психотронным, и химическим, и бактериологическим. То этим, чем занимался астрал? Человек, отдавший свое сознание в распоряжение этого жуткого принципа, этого жуткого тела, то есть астрала. Астралу ничего не надо. Высокого, духовного. Все духовное для него это Враг. Поэтому астрал ничего духовного не хочет, всячески будет стараться вас от этого отвести, если вы находитесь под его сапогом, все болезни связаны, в первую очередь, именно с его вспышками, бешенством. Даже наш ум, который, казалось бы, должен власть иметь над этими животными оболочками, и он находится в распоряжении этого астрала. Потому что он себя добровольно отдает этой мерзкой животности. Так вот, если мы отдаемся этому астралу, астральной оболочке у нас, он находится во власти полюсности явлений. То есть его всегда бросает от темного к светлому, от светлого, к темному, от плюса к минусу, от минуса к плюсу. За очарованием обязательно следует разочарование. За вот этой астральной любовью обязательно равнодушие и забвение. За дружбой обязательно следует утрата друзей. То есть, когда человек живет астральным принципом, то есть, подчиняется его законам, то у него за одним следует его противоположность обязательно. Так живет сознание, погруженное в смены астральных состояний. То есть человек, как алкоголик, его мотает туда-сюда. Астральщик. Бросает от одного полюса к другому. И он не в силах остановиться на чем-то одном. Вот почему сказано, что связь с высшим миром должна быть поверх вот этих вот качаний, болтаний, происходящих в наших оболочках. Что значит родиться от духа, стать духовным человеком? Это значит перенести свое сознание, во-первых, из своего физического тела, потом из своего астрала, потом из своего примитивного ментала в область бессмертной тряды, которая поверх облекающих нас оболочек стоит. А как это сделать? Вот, над этим надо каждому работать. Цель назначения смысл человеческих существований в физических воплощениях, в разных личностях. У каждого из нас за плечами тысячи личностей. Каждая воплощалась в разных местах планеты, в разных родителей. От Физических родителей у нас очень много. А вот духовные отец и мать только одни. Где отец и мать у каждого из нас? Духовный отец и мать. То есть, это существо, оно единое. Там вы не разделитесь на мужское, на женское. Это единое. Так вот, где это единое существо? Наш отец, мать. Вот, надо это выяснить. Надо же потом будет с ними соединиться. Так вот, цель назначения смысла человеческого существования в разных воплощениях, в разных в физических телах, в разных личностях, это накопление необходимых энергий или тонких материй для перевоплощающейся вечной индивидуальности, то есть для самого человека, для бессмертной триады, чтобы обогатить ее, дать ей возможность более полного бытия в высших мирах, где она иногда пребывает не связанная с низшими оболочками. Она там пребывает всегда, только ей надо развиваться. А когда она воплощается, она связана с низшими оболочками. Личность и все ее страдания – это практически ничто, по сравнению с теми достижениями, которые накапливаются в чаше, благодаря всем опытам земной жизни. А опыт порой столь. Горький бывает и тяжкий. Качество духа – это те элементы бессмертия, которые необходимы нам для наполнения чаши. А отсутствие качеств духа обрекает человека на невозможность сознательно проявить себя в высших сферах жизни. Когда человек, приобретает знания, а благодаря знания начинает над собой работать, он утверждает, старается утвердить, вернее, в себе, внутри, спокойствие, психическое равновесие и другие высокие качества, то перед ним встают в виде препятствий энергии противоположного полюса. Когда, допустим, решение созрело утвердить то или иное качество духа в себе, то сейчас же возникает препятствие. Сила вот этих препятствий прямо противоположная силе решения нашей воли. Чем выше хочет подняться человек, тем больше будет противодействия. Тем труднее могут быть препятствия. Но человек, решивший, раз так, то он уже похож на героя, он вызывает дракона на бой. Этот дракон тьмы появляется перед ним, насыщенный энергией, порожденной волей и силой решения самого героя. Что это за дракон? А это вот все то, чем человек жил вчера. А сегодня он решил продвинуться выше, ну там, на немножко, на ступенечку. И вот это вчерашнее все восстает против этого. И все. Ничего особенного. А человек должен Что? Преодолеть сопротивление вот этого вчерашнего накопленного там, или позавчерашнего, или в прошлых жизнях накопленного. То, что вчера было для него хорошо, и он вот считал, что это свет его жизни, сегодня этот свет вчерашний стал тьмой. То есть вот то самое хорошо стало сегодня для него плохим уже. И так вот поднимаясь со ступеньки на ступеньку, человек каждый раз расстается как бы с прошлым. Но в то же время это прошлое является опорой для тех ног, которые встают на вот эти ступеньки. Ступеньки как раз вот нужны, понимаете? А если решение подняться ослабело, заколебалось, то передвижение на следующую ступеньку оказывается непреодолимым. Однако преодолеть можно все. Дух человеческий, он всемогущий. Все, что ему сегодня мешает, если он решил это победить, продвинуться, то невзирая ни на что он этого добьется. Лишь бы решение ни в коем случае не ослабевало у него. Преодолеть можно абсолютно все. Но преодоление вот это вот и препятствия эти находятся не вне. Не снаружи, не в этом окружающем мире, а внутри самого человека. Внутри него находятся препятствия. И победа также там. Вот как сказано о Христе в учении животики, он знал, что неизбежные, суровые, трудные испытания ожидает волю восставшего духа. И потому, как Христос сказал, «Сие говорю я вам, дабы вы имели во мне мир, и в мире будете иметь склонь. Но я победил мир». То есть, если человек будет следовать за Христом, он в душе своей будет как раз и водворять этот мир Христа. То есть, такое спокойствие, такое равновесие, которого никогда у него раньше не было. А вот достижение этого внутреннего состояния, это и есть вот то райское состояние, то истинное счастье, за которым все бегают и не знают, где оно, настоящее это счастье. За тенью счастья бегают люди. Вот таких вот бегунов здесь много, миллионы. И они его не находят. Потому что оно только попало в руки. В время оно ускользает. то есть вечного счастья у человека, живущего плотскими интересами, материальными удовольствиями, наслаждениями, у такого человека никогда не будет. То есть внутри мира Христова у людей, одержимых плотскими интересами, никогда не будет. Трудно, но за победой утверждается качество духа только небольшой частью земных людей к сожалению. Потому что другие тоже могли бы, и все могли бы достичь истинного счастья. Но не хотят. Они довольствуются плотским счастьем. Ну, иметь хорошую квартирку, удобную, дачу, козелак, иметь, скажем, там, Мерседес или еще что-нибудь, деньги в банке. А это потом может все исчезнуть. В любой момент. Авария, катастрофа, понимаешь. Дефолт какой-нибудь. Были тысячи, миллионы, все пропали куда-то. Дача можно сгореть, квартира тоже. И можно оказаться бомжом. Стало быть, не в этом счастье. А источником психической энергии, оказывается, является огненный мир. Оттуда идет энергия. Достичь его без посредничества, без контакта с иерархией света, с великими учителями, достичь этого огненного мира невозможно. Светящимся становится сознание человека, которое наладило связь и соприкасается с сияющими обликами носителей света. То есть действует магнетизм связи. Можно сказать, что только постоянство, устремление, со сознания свыше, рождает немигающий свет. Иначе волны обычных явлений верской суеты прерывают течение света, доступ к высшей энергии прекращается, и тогда люди ходят во тьме, то есть их сознание живет во тьме. В какой тьме? Вроде светлого круга. В материальной тьме, то человек дальше собственного носа не видит. То есть все его интересы материальные. Вот это и есть тьма. Если все свое сознание сосредоточит на материальных интересах, на этой так называемой экономической модели жизни, вот это и есть для него тьма. Это и есть наступление для него времени Антихриста. Вот вы помните, там слышали про антихриста, да? Антихрист, антихрист, там церковник, там попы носятся с этим делом. Сектанты там разные. чуть это такое? А оказывается, это вот такое время, когда подавляющее большинство земля будут жить только материальными интересами. То есть носиться со своим телом, с этими плотскими интересами. И все будет у них сосредоточено... На экономической модели жизни. Заработок, деньги, прибыль, выгода и ничего больше. Вот это наступление и возрождение в мире, так сказать, духа антихриста. То есть все партии политические будут партиями какими? Бытоулучшительными. Но в первую очередь они свой быт будут улучшать. А остальным миллионам, ну, там достанется, если эти миллионам, ладно. Но и не достается. Потому что если кучка себе возьмет и будет жить так, как живут сто человек, вот один такой из элит возьмет на себя столько благ, что могли прекрасно бы жить сто человек, да? Что тогда получится? А жизненный лимит для планеты выделен определенный, не больше, не меньше. Если где-то один миллиард объедается, то обязательно другой миллиард где-то в другом месте будет голодать. Вот это надо четко себе выяснить. Если половина населения будет, так сказать, жалеть и кататься в сыр то вторая половина обязательно будет голодать. Потому что это у нее забрали. То есть существует что? Закон равновесия. как? -то. Вот выдано допустим, такой лимит для этой планеты. Вот все, пользуйтесь. Можно всех осчисливить, а можно только в себе набрать столько этого счастья плоского, сходского, что остальные его что? Не хватит. Вот и все. Сейчас, по данным Организации Объединенных Наций, один миллион ожиревших, миллиард, вернее, не миллион, миллиард то другой миллиард, вот той же Африки, Азии, там голодает. И уже кое-кто из ученых думает, уж не нарушает ли человечество таким образом некие законы, законы жизни. Человек сам выбирает свой путь. Но когда путь избран, то следствия совершенно неизбежны. Выбор пути совершается на земле, здесь выбор. Вот каждый должен посмотреть, чему дальше будет жить. То есть к моменту ухода отсюда, из этого физического мира, у него хочет он того не хочет, понимает, не понимает, соображает, не соображает. От этого совершенно ничего не зависит. Но у него всегда он подходит к концу или как говорят, к гробовой доске с определенной, так сказать, генеральной линией жизни. Согласно которой, вот он там и в тунки мир выходит, так вот это вот линию нужно здесь закладывать и разрабатывать. То есть вот этот физический мир нашей Вселенной, это так называемая земля, почва, куда сеется что? Ну, семечко, плод сеется. Здесь какой вот. И что посеешь, то потом и получишь. В тонком мире уже какие-то плоды будут, еще не все. Там вот выше, в ментальном мире будут плоды вот этого посева. И потом, когда опять придешь сюда, в физический мир, в следующем воплощении, очередная часть этих плодов тебя будет ждать. Большая часть земного человечества не стремится к выработке духовных качеств, высоких качеств. Но, к сожалению, большинство людей пребывает в плену астральных страстей. Самым страшным из них является самость. Что это за самость? Чем она занимается в человеке? Вот эта самость как раз и есть. Вот этот астрал, ментал отдавшийся ему, все это вместе. Когда человек сам, учиться ему не надо, он все знает. Учитель ему не нужен. Бог ему тоже не нужен. А если Бог и нужен, то только тот, который ему удобен и выгоден. Он, если Бога любит, то только с условиями обязательно. Это такой условный верующий. То есть он ставит условие Богу. Ага, вот тут вот Бог что-то не такой в этой вот секте. Пойду гравту. Там вроде Бог получит. А, и там тоже что -то не то. Пойду туда, вот, в той церкви. И вот он в разных воплощениях рыщет, в поисках такого бога. Ну и в конце концов он находит. Вот, ой, золотой телец, вот это бог действительно, а? Владыка, деньги есть, У вас есть, все будет. Нашел бога. Вот такой самостник, самость вот эта вот, астрально-ментальная, она не знает, Путей к свету. Свет какой для него существует? Только плотский. По большим удовольствию, наслаждение, разных. Для самостного человека, для самовлюбленного, влюбленного в себя, главное устремление в жизни – это он сам. Сознание такого самостника приковано к его смертным временным оболочкам. И он заключен в них, как в тюрьму. Существование назначения своей бессмертной части, такое существо не верит. Вот эти оболочки его личности, они как бы окутывают его. И никаких больше интересов, кроме интересов вот этих вот животных оболочек. Результат такого обособления – это смерть и уничтожение. Потому что сознание, которое срослось с этими оболочками, после их распада не имеет на что опереться, Скажем, в тот кольный, а в ментальном тоже знаний же никаких нет. Там нет тела физического. Природа его забрала, пожил, хватит. А тело же он привык холить, оберегать, лечить, одевать, одевать модные вещи не просто. Где желудка, а он привык он наполнять разными вкусностями? Как там жить? Для чего? Никаких других интересов нет. Все эти интересы остались там, или объекты интересов остались внизу, в физическом мире. Обычно такие люди, и, к сожалению, их большинство, живя на Земле, они не задумываются о том, что они будут делать, как жить будут в тонком мире. В общем-то, жизни в воплощенном состоянии у таких эгоистов полно страданий. Почему? Ну, потому что... Природа-то, она противится таким существам. Природе эгоисты не нужны. садостики тоже не нужны. Да и все то, что делает человек, это оборачивается против него. Молитва его, скажем, когда тяжелые обстоятельство, принудит обратиться к огненному миру, она носит корыстный характер. А раз корыстный, то есть молитва все о себе только. Подай это, подай то. Сделай это, сделай то. Вот такая молитва к высшим силам пути не находит. Такая любовь, в кавычках, любовь, конечно, к Богу так называемому, полна чувством собственности, ревности. Она не воспламеняет сердце такого самостника, не приносит радости. в самоотверженность, недоступный эгоисту самостник. Он погружен в вечное терзание и тревоги о себе самому. О своих интересах. А радости у него, конечно, тоже есть. Какие? Радость, личные выгоды. Правда, она морщена страхом потерь этих разных выгод. Склонность к осуждению других. Это вот признак самости. Самость обязательно осуждает кого-то. Недружелюбствует, завидует, ревнует. А вокруг такого... Крутятся подобные ему в тонком мире бывшие люди. Они шепчут ему одержатели: Почему это вот ему или ей, а не мне? Каждое погружение в осуждение лишает человека света. Мешает видеть брата в другом человеке. Учение живойцки называет осуждение других гирями на ногах. Осуждение привязывает осуждающего к осуждаемому, невидимой нитью. И вот эта нить, она не прерывается, пока не живется вред, нанесенный осуждением. Вот откуда кармические связи, которые могут существовать много жизней. Так что осуждать, а стало быть, связать себя с осуждаемым. В следующем воплощении будешь за ним горшки носить. Сегодня осудил, а в следующей жизни будешь целовать ему непотребные места. Чувствуете, какая ситуация, да? Здорово, устроено все. Поэтому, когда человек вроде бы недостойный он, чтобы говорить о нем хорошо, а надо наоборот говорить, ах, какой он хороший. Чувствуете? Недостатки у него есть, ой, сколько у него достоинств, их нет там. То есть вы ему даете аванс на будущее. У него еще нет хорошего там, толком ничего. А вы говорите, а В там все есть. Особенно тяжкие эти цепи. свидетелей в тонком вере. Они как магнит, эти люди, притягиваются к своим жертвам. В степени высокой духовности будет знание. Человека, знание сущности его. То есть, как плохой стороны, так и хорошей. Не судите, их, сказал Христос, и не судимы будете. Часто люди проявляют раздражение. Про раздражение говорят, что это как бы следствие осуждения. Ну, такого внутреннего осуждения. Иногда вырывается оно наружу. Раз, человек, вызывающий раздражение, обязательно как бы судит себя, он кем-то недоволен, он таким образом недоволен кем-то, он другого пытается судить, а сам уже обязательно осужден. Среди порождения самости раздражение один из самых опасных пороков. Раздражение вызывает быстрое разрушение психической энергии. Мало того, вот это разрушение психической нормы порождает не просто нечто разрушенное, а порождает яд, психический яд. Вот этот яд откладывается на стенках нервных каналов. Он разрушает нервы, этот яд. Он уже сейчас открыт наукой. Ученые пришли к выводу, те, которые занимались специально вот поисками этого психического яда, империла. Они нашли его. Оказывается, это мочевая кислота. Психическая энергия на физическом уровне, в нашем физическом теле, это вот те же ученые российские, определили психическую энергию на физическом уровне. Это АТФ. Аденозин-трифосфорная кислота. Вот, кстати, в ней как раз фосфор. Именно благодаря вот этому соединению химическому в организме накапливается фосфор. Он-то как раз, эта кислота является вот тем физическим как бы проявлением иммунитета. Раздраженность человек вредит не только себе, разрушая психическую энергию, нервную систему свою. Но империум он ослучает и вокруг себя. Отравляет все... И всех, кто рядом находится. Поэтому это надо иметь всегда в виду. Именно вот этот психический яд империл, это главный враг развития у нас психической энергии. Самость породитель всех серых накоплений. Она главный враг всего, что способствует созданию, накоплений, вернее, психической энергии у нас. Вот, например, эгоистичный человек принес из прежней жизни определенный запас психической энергии. Он разрушает ее непрерывно и приводит себя к разным болезням. Есть, правда, болезни принесенные, а есть допущенные. Но принесенные человек приносит из прошлых жизней. И от них едва ли удастся ему избавиться. Это требуется очень серьезный духовный как подход работы. А вот допущенный в течение жизни. То есть человек сам допускает. Своим скверным образом жизни, своим неправильным поведением, отношением там, в этом мире, со всем этим миром, он допускает те или иные болезни. С допущенными болезнями, конечно, проще. От них можно избавиться, изменив свое поведение, свои мысли, поработав над своими чувствами. Физическая энергия, если она накапливается, то она даже непрерывно и кому-то отдаваться. То есть ее надо отдавать. она должна непременно обновляться. То есть человек, накапливающий психическую энергию, должен ее приносить как бы в жертву. Это все равно, что, скажем, родник вытекает из горы, допустим. Если рядом с ним будет озеро, то, естественно, в озере всегда вода будет более грязная, чем в своем самого родника. В роднике постоянно вода обновляется. Точно так и в человеке. Если он отдает постоянно эту энергию, то он постепенно становится, если он себя совершенствует, становится проводником. Вот таким вот проводником. И тогда психическая энергия несет такому человеку благо. А если она будет застаиваться в человеке, Энергию получил, не отдал. Она тогда начинает кристаллизоваться. Мало того, она и воплощается в более плотное образование. И даже на физическом уровне разные отложения появляются. Помните там вот атеросклероз, да? Теперь значит отложения позвоночники позвоночнике, ну, где-то, в разных местах какие-то там отложения. Подарка, допустим. Слышали, да, таких вещах? Это в том случае, когда задерживается психическая энергия. А если часто человек раздражается, то мочевая кислота будет накапливаться в организме, она трудно выводится. А если посмотреть под микроскопом, то кристаллы мочевой кислоты очень острые, длинные, прочные. И они откладываются в тех местах, которые катас. Нужны человеку для того, чтобы двигаться, там, скажем, ходить. А такие накопления ограничивают возможности человека. Вот иногда эмоциональность люди принимают за проявление огня. научение света все расставляет, как говорится, на свои места. Восторженность – это может быть совсем не огненно. Это может быть распущенность и раздуздность нашего астрала. Равно как и всякая легкая возбудимость нашего астрала на разные воздействия. Поэтому надо учиться отвечать в себе вот такие проявления. То есть истинную огненность от нервной возбудимости нашего астрала. Вот такая ложная огненность, она очень опасна. Она пожирает психическую энергию. Тогда огонь, творящий огонь, превращается в поедающий огонь. То есть что такое огонь поедающий? Это тот, который вышел у человека из-под контроля. А мы знаем, что обычный огонь приносит нам пользу. А если он вырвался из-под нашего контроля, он тогда сжигает все вокруг. Поэтому необходимо каждому сдержанность. То есть нельзя дозволять своему астралу, своему тонкому телу слишком проявлять эмоции, там скажем, чувства свои. Сдерживается, аккумулируется психическая энергия в этом случае. Каждая вспышка неиздержанности огонь растрачивает. Вот в этих вопросах нужно основательно разобраться. Допустим, кто-то проявляет против нас недовольство, злобу, что мы делаем? Тем же отвечает, да, в большинстве случаев. А этого делать нельзя. Потому что если ответишь тем же, уничтожишь свою собственную психическую энергию. А раз так, то потом заболеешь обязательно. Вот чем опасно отвечать тем же. То есть, если злоба с чьей-то стороны идет, и человек тоже отвечает недовольством злобой, то он свою светлую психическую энергию превращает в черный огонь. А вот этот огонь как раз и начинает разрушать в организме все. Вот Христа распяли, издевались над ним. А что Он сказал? Господи, прости им, ибо они не знают, что творят. Теперь о страхе. Со страхом нужно разбираться в каждому. Это одна из лечит многолитного дракона самости, который разрушает самые ценные у нас. Страх, трусость, Великий Вячеслав называет в самости. Как страшно и плохо, если со мной что-то произойдет. Смелость, бесстрашие, приходящие с ним силу, верность в себе, вот эти вот огненные качества духа, которые выковываются трудом многих жизней. Но никогда не поздно начать борьбу за их утверждение в себе. Каждый человек хотя бы когда-нибудь в жизни хоть раз чувствовал себя сильным, вот надо хотя бы вспомнить это состояние, если когда-то где-то страшно становится. То есть держать вот это как огонь перед собой. Надо всегда помнить, что внутренние ресурсы Духа у каждого не неисчерпаемы. И силу всегда можно брать напряжение воли, напряжением мысли внутри. Учение живой этики, которая очень круто, узеленное место ⁇ психической энергии. Трудно даже словами выразить, как, в каких формах тончайшая энергия проявляется в каждом человеке. Каждый из нас включен в систему энергообмена космоса. Рост сознания, рост силы наших мыслительных процессов усиливает связи с высшим миром. Если мы, конечно, думаем о высшем мире, размышляем, собираем знания. Но надо всегда помнить, что источник психической энергии это огненный мир, мир света. Чтобы приблизиться к огненному миру, надо много усилий с вами потратить. Но, к сожалению, самость в этом смысле нам мешает много. Ведь каждый себя жалеет, не давая никому вокруг, в этом случае, вокруг себя радости, самость очень требовательна к другим людям. Не получая желаемое, человек чувствует себя несчастным. Такой человек собирает вокруг себя энергии брака, заражает время пространство, становится рассаде как бедствие и сам отсекает свою удачу. Сказано, непристойно человеку обрекать себя по собственной воле на бедствие. Мысли саможаления, особенно внушаемые через близких, для чего они внушаются? Чтобы остановить этих людей, тех людей, которые, допустим, встали на путь света. Эти внушения обычно являются внушениями темных сил. Вот вспомните, как Иисуса Христа через его ученика, апостола Петра, искушал отца князь Тьмы. Что он сказал? Ведь не Петра остановил своими словами Христос, а Сатану. Апостол Петр Христу говорил, да будь милости к себе Господи, да не распнут тебя, да не будет этого с тобой. А что Христос сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Потому что думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Учение живой говорит, что в таких качествах духа человеческого, как самоотверженность, самоотрешение, диаметрально противоположном в саможалении всему комплексу проявления ценности кроется тайна познания. В сколько времени освободится у человека, который... Забыл свое малое животное «я». сказано великим учителем, кто душу свою потеряет, то есть отойдет от малого животного «я», тот обретет великое. Отвергайся от себя и следуй за мной. Смерть личного начала у нас – это не уничтожение этого начала. Наоборот, это рождение в новую жизнь. Вот новой жизни. Пределы от новой жизни назначает себе сам человек. Жизнь, как мы знаем, это движение – Наиболее мощная из известных энергий – психическая энергия. Она как раз является источником быстрого непрерывного движения. Лень же – остановка движения. Лень – граничит с преступлением. Она превращает человека в животное. Природа никогда не бездействует. Мы тоже с вами, как часть природы, подлежим тем же законам. А вот лоды может привести свою психическую энергию в такой самокристаллизации, что она перестает действовать. И что тогда? Только самоотверженный труд может спахать такую запущенную почву внутри этого литяя. Сказано как? Лучше ошибайтесь в действии, нежели находиться в бездействии. Все накопления духовности и культуры земного человечества и каждой отдельной индивидуальности создавались трудом многих жизней. Сокровища энергии, сказано, накапливаются во времени. Лучший метод накапливания это труд. И труд, конечно, какой? Творческий и высококачественный труд. Качества труда могут быть различными, труд может быть совершенным, светоносным, в том случае, когда он творчески радостный. Труд, на благо других, лишенный самости, всегда светоносен, даже если это простой труд. Есть труд отебренный, то есть унылый, рабский, подневольный, лишенный творчества, энтузиазма. Для нашего духа такой труд убийственный. При напряженном устремленном труде зажигается, начинает светиться центр высшего сознания, Об богиням значении труда сказано пока еще мало. Без напряженного труда невозможно продвижение вверх. Ритм напряжения затачивает энергию. Ленивцы тудиации готовят себе печальное будущее. Энтузиазм труда надо поддерживать всеми мерами. Слишком велико таинственное или оккультное, как говорят, значение труда. В тонком мире и в женном мире люди разделяются на добрых тружеников и на дезертиров труда. Трудиться можно везде, во всех мирах. И здесь у нас и в тонком мире, и дальше. Безделье осуждено, безусловно, везде. Всякий лентяй бездельник обкрадывает сам себя. Поэтому труд постоянный, бесконечный, сознательный, огненно напряженный – это удел учеников. Отдых заключается в передине работы. То есть не в безделии, вот тот отдых, которым сейчас земляне тут, вот то, что называют они а отдыхом, это не отдых. Даже во сне тот, кто решил идти путем света, не отдыхает. Во сне каждый работает. Человек во сне либо учится там в специальных школах, в тонком во время сна, видите, он настоящий такой, серьезный человек, либо трудится по заданию ведущего учителя, либо трудится, будем считать каждую минуту, проведенную в бездумной, бездельной праздности, потери драгоценного времени. В космосе труд беспределен. Напряжение, разнообразие, труда, его качество растет с ростом сознания человека. Все вот уровни талантов, гениальности накапливаются в трудах многих воплощений. Писатели, художники, знаменитые строители прошлого, композиторы, поэты, подвижники, мыслители. Все они огненно трудились в разы своих жизнях. Они оставили человечество в плоды своего огненного труда. То есть никаких дорог Божьих не существует. Это надо знать. Все добывается только собственным трудом. Труд дан на радость человечеству. Творческий труд – это высшее счастье для людей. Путь неустанного огненного труда есть, путь носителей общего блага. Так, вот на этом, надо, пока мы сегодня с вами закончим.